Прогуливая старинной Прагой, вы обязательно должны посетить это удивительное, красивейшее место. Это Карлов мост. Без сомнения, этот мост является выдающимся произведением средневековой архитектуры. Представьте себе, что в длину этот мост насчитывает 520 метров, ширину 9,5 метров, а его возраст более 700 лет. Изначально этот мост назывался Каменный, после получил название Пражский, и лишь в 19 столетии его назвали Карлов в честь короля, который приказал построить его – Карл IV. Изначально Карлов мост был построен для того, чтобы соединить правый и левый берег Праги, а вот в середине 16 го столетия на мост устанавливают 30 скульптур, которые призваны отобразить библейские сюжеты. Прогуливаясь по мосту, вы можете увидеть скульптуру Иоанна Крестителя. Он призывает народ израильский к покаянию. Палец его руки вытянут в сторону, как будто там стоит собрание людей. И нам еще и яснее представляются строки, о которых мы читаем в Евангелии. «Сотворите достойный плод покаяния». А это Иуда, сын Иакова. Именно так он многократно упоминается в Новом Завете. Как вы видите, в руках его Библия. Это символ того, что Иуда является страстным проповедником Евангелия. Получив Святой Дух в Израиле вместе со всеми апостолами, Иуда отправляется в Сирию, а позже в Месопотамию. В Армении он заканчивает свою жизнь мученической смертью за проповедь Евангелия. За мной скульптура святого Франциска Ксиверия. Он совершает свой труд среди азиатских народов в Китае и в Индии. Кстати, он являлся одним из первых миссионеров в Японию. На данной скульптуре изображен эпизод из жизни святого, как индиец преклонил свое колено для принятия Христа, а святой благословляет его». Еще я хочу обратить ваше внимание на одну очень значимую скульптуру, которая установлена на этом мосту. Почему она значимая? Во-первых, она была установлена самая первая на этом мосту, а во-вторых, у этой скульптуры есть своя особенная история, о которой я сейчас вам и расскажу. перед вами скульптура распятого христа в принципе скульптура как скульптура таких сотни и тысячи в европе но вы можете видеть что на этой скульптуре есть надпись на иврите и потом я расскажу что она обозначает изначально кстати этой надписи не было в общем из истории города мы знаем что в 500 метрах отсюда находится еврейский квартал очень часто жители этого квартала разумеется евреи по рождению прогуливались по Карловому мосту по тем или иным делам один из жителей еврейского квартала каждый раз когда оказывался на Карловом мосту, подходя к скульптуре, ругался и плевался. Мы точно не знаем, почему у этого человека было такое непримиримое поведение по отношению... К этой скульптуре может быть он был не согласен с тем что иисус является еврейским спасителем и мессией который умер за наши грехи и воскрес из мертвых но данное поведение конечно же не осталось незамеченным смутьян был схвачен а его поведение было доложено наверх и королевский суд наложил на него штраф в виде золотых монет а после из этих золотых монет изготовили эту надпись на иврите которая на еврейском языке звучит следующий кадошка дошка Яхват Своот. на русский язык переводится «святой, святой, святой, бог воинств». Благодаря средневековому смутьяну все читающие на иврите теперь могут себе напомнить о том, кем является Иисус. Эта небольшая история, которую я вам только что рассказал, является свидетельством того, какие непростые отношения у нашего еврейского народа с личностью Иисуса. Многим из нас действительно трудно принять, понять, а тем более поверить, что Иисус и является тем еврейским мессией и спасителем, о котором говорят священные писания. Например, беседуя время от времени с религиозными евреями, я все больше и больше стал понимать, что это не просто человеческое упорство отвергнуть Иисуса, как многие думают. Действительно, на их глазах лежит покрывало, о котором говорит Новый Завет. И это покрывало лежит на части Израиля для того, чтобы многие нееврейские народы могли обратить свой взор на распятого и воскресшего Спасителя. Но из древних библейских текстов мы знаем, что придет время, когда весь Израиль обратится к Иисусу Христу как к своему Господу и Спасителю. Об этом нам говорит пророк Захария в следующих текстах а на дом Давида и на жителей Иерусалима, изольют дух благодати и умиления. И они возрят на Него, на Того, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдает об Единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Обязательно для нашего еврейского народа придет время, когда мы обратимся к Нему, как к своему личному еврейскому Спасителю и Мессии.